Я расскажу такую смешную историю, хотя она, конечно, грустная. Когда во Франции начались все эти теракты, началась совершенно неожиданно французская рия. То есть начались какие-то массовые выезды евреев из Франции в Израиль, чего не было лет тому уже 30, но Франция хорошая страна. И тогда одна из французских ведущих газет, тут не буду, не помню, то ли Фигара, то ли Монт, Взяла интервью у главного раввина, Франция. И такой нормальный был. Я говорю, ну, скажите, вы можете объяснить, почему люди едут? Ведь во Франции ну, на самом деле все не так плохо. Он говорит, ну конечно, не так плохо. Говорю, ну нет уже здесь вот каких-то... Ну понятно, растет там антисемитизм, туда-сюда, конечно, ну, арабское население достает. Ну и такого же... Ну, вы же вы можете, вы, француз, вы можете признать, что такого там, как Холокост, ничего подобного пока нет. Он говорит, нет. Так почему же люди едут? Вы знаете, опыт нашего народа показал исторически, что выживают только пессимисты.